Ностальгия по 70-м, 80-м годам? Остановите время, я сойду на станции уставшие измятые. Вы спросите, в каком это году? Конечно же, в родных восьмидесятых Все заберите, шмотки, телефон И интернет навеки отключите Верните меня в дневный сон Я научил добру нас всех учитель Верните меня в дневный сон я научил добро да у нас всех учитель. Остановите время, я сойду. Уставший здесь от разных технологий и по траве я в прошлое пойду. А мама меня встретит на пороге. Остановите там, где в бочках квас. Где хлеб ржаной и спички по копейке Азорной наш лучший класс Где не зазорно выйти в телогрейке И озорной наш лучший класс Где не зазорно выйти в телогрейки, Остановите время хоть на миг я на поезд жизни опоздаю Вы слышите души истошный крик Я в будущее ехать не желаю Остановите там, где в бочках вас, Где хлебжаной, где спички по копейке И озорной наш лучший класс где незазурно выцепила грейки, Где озорной наш лучший класс? Где незазурно выцепила грейки, Остановить и время сойдут. На станции уставшие, измятые, Вы спросите, в каком году? Конечно же, в родыных восьмидесятых Остановите там, где в бочках квас Где хлеб ржаной, где спички по копейке И озорной наш лучший класс Где не зазорно выйти в Где озорной наш лучший класс Где не зазорно выйти Греки. Спасибо за внимание. Спасибо за подписку. Я рад, что вы у меня есть. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите, что не так. Присылайте ролики. <клышлен> Я выложу на свой канал. Если есть что-то интересное, где-то что-то вы заметили. Мы ну, будем вместе. Ну а пока, чава какава, пишите комментарии. Если есть еще послушать еще песню, ну через неделю я выложу еще. Чава какава.